Здравствуйте! Мы сегодня рассмотрим новую тему Е, Ё, О после шипящих и С. На, на прошлых занятиях мы говорили о правописании приставок при и при. Они с разными частями речи рассматривали одну и две буквы М в словах. И сегодня новая тема. Е, Ё, О после шипящих и ц. Эта тема связана как с корнем слова, так и с суффиксами и окончаниями слов. И э, надо ее условно для себя разделить на две части. Орфограмма в корне и орфограмма во всех других частях слова. Если орфограмма в корне слова, то в этом случае для нас не важно, какой частью речи является слово. Если же орфограмма находится в суффиксе или в окончании, то здесь нам очень важно знать часть речи и ее обязательно определить для того, чтобы написать слово грамотно. Мы будем говорить о существительных прилагательных наречиях, причастиях и глаголе. Подсказка. Первое, что нужно сделать, если вам встретилось слово, в котором нужно выбрать «е», «ё» или «о», нужно поставить ударение. Затем определить часть слова, в которой находится орфограмма. Если орфограмма в корне слова, то под ударением в корне после шипящей нужно писать «ё». Если орфограмма не в корне слова, нужно определить часть речи. И затем применить правило. В корне слова после шипящей, как мы знаем, под ударением нужно писать букву Ю. Например, чолн, шелк, шепот, исключение слова крыжовник, шорох, шов, капюшо, а также некоторые другие слова. Если орфограмма не в корне слова, мы определяем часть речи в существительных, прилагательных наречиях, в суффиксах. И в окончаниях этих частей речи под ударением после шипящей ци пишется О в безударном положении буква Е. Например, волчонок «бачок», «врачом», «кумачевый», «горячо», «общо» – все эти слова мы пишем с буквой О. В окончаниях глаголов после шипящей нужно писать букву Ё. «Стережет». Печет, течет. В причастиях под ударением после шипящей пишите букву Ё. Увлеченный, пересеченный, привлеченный. В суффиксе ё на после шипящей пишется буква Ё в причастиях. Перейдем к упражнениям, к заданиям. Выберите нужную букву. В следующих словах. Не забывайте ставить ударение и определять часть слова. Итак, проверьте себя, все ли слова вы написали грамотно. Обратим внимание на такое слово, как щелочь. Орфограмма находится в корне слова под ударением, после шипящей пишем букву «Ё». В слове багажом орфограмма находится в окончании имени существительного под ударением, после шипящей пишем букву «О». Слово «шов» – это слово исключение, поэтому после шипящей в нем пишется буква «О». Нужно также запомнить некоторые слова иноязычного происхождения и слова, которые являются более трудными для запоминания. Это слова шоры, шорник, обжора, трущоба, мажор, мажорный. Еще одно задание. И новая группа слов. Вставьте пропущенную букву. Не забывайте определять часть речи. Обратим внимание на некоторые слова, которые здесь встретились. Барсучонок после шипящей. Буква О, потому что орфограмма находится в суффиксе существительного под ударением. Запомните, пожалуйста, такие слова, как Тушенка, сгущенка, ночевка. Поскольку они произошли от глаголов тушить, сгущать, ночевать в этих словах, а также в некоторых других пишется буква «ё». Всегда обращайте внимание на ударение в словах, на шипящую и на С. Не забывайте, что если орфограмма находится в корне слова под ударением. После шипящей мы пишем букву ЙО. Чтобы написать слово грамотно, надо всегда определять часть слова и часть речи. Это очень важно. Следующая наша тема – дефис в разных частях речи. До новых встреч в курсе 7 уроков русского языка.